Это наш второй магазин. 46 задач назад здесь были только стены, но через 128 звонков у нас уже появились 32 предзаказов CRM. Теперь до открытия осталось всего 13 видеоконференций и 307 сообщений. Сколько нужно вашему бизнесу, чтобы решение заработало? Установите bitrix 24 сегодня, чтобы сделать рабочие процессы измеряемыми и прозрачными. Бизнес работает в BITREX24 бесплатно, не онлайн. Безусловно. Правильно настроенные инструменты системы Bitrix24, в соответствии с внутренними бизнес-процессами компании, решают, поставленные задачи и основные цели. Но бывают и обратные ситуации, когда система интегрирована, но основные задачи компании не выполняются. Приветствуем вас на канале Seven lab и нашем пятом видеообзоре пакетного внедрения проектной работы где в начале видео мы разберем преимущества пакетного внедрения. А в конце выпуска рассмотрим этапы внедрения, документацию и другую важную информацию. Bitrix24 это полный комплект инструментов для ведения бизнеса, который включает в себя модуль CRM для продаж, модуль задачи и проекты, модуль «Контакт-центр», объединяющий все виды коммуникации с клиентами, модуль «Конструктор сайтов и интернет-магазинов», а также модуль «Офис», который объединяет сотрудников в общую социальную сеть компании. С более подробной информацией о модулях и инструментах, входящих в пакетные внедрения, вы можете ознакомиться в наших прежних выпусках. Переходите по ссылкам в описании под данным видео. Несомненным преимуществом облачной версии битрикс24 является наличие бесплатного тарифа, который подойдет многим коммерческим организациям. В данном бесплатном тарифе, на портале битрикс24 компании могут зарегистрировать неограниченное количество пользователей. Пользователи могут бесплатно общаться в ленте, переписываться в чате и использовать другие бесплатные функции портала. Однако доступ к бизнес-инструментам получит всего 13 пользователей. Даже с учетом данных ограничений, для многих организаций, это является весьма выгодным решением для налаживания внутренних коммуникаций в компании и полноценного перехода работы в современную CRM-систему. Условно, интеграцию и внедрение облачной системы bitrix 24 можно разделить на два вида. Проектное внедрение и пакетное внедрение. Проектное внедрение – это индивидуальная интеграция системы Bittrex 24 для вашей компании. Пакетное внедрение – это стандартный объем услуг по настройке системы, с фиксированными сроками проведения работ и фиксированной стоимостью. В чем же отличие типов интеграции для заказчика? Как уже говорилось ранее, проектное внедрение – это индивидуальная настройка системы, и подходит тем клиентам, кто знаком с возможностями системы, изначально хочет более широкие настройки. Несомненным плюсом данного типа внедрения, является более широкий функционал модулей и инструментов, который не входят в стандартные настройки. Маркетинг, сквозная аналитика, бизнес-процессы и другие инструменты, необходимые заказчику уже на начальном этапе. К минусам можно отнести. На этапе настройки и интеграции, обязательное условие – это наличие в штате компании квалифицированных сотрудников, имеющих опыт работы в системе битрикс 24 с данными инструментами еще одна особенность данного типа заключается в том что на этапе подписания договора стоимости сроки исполнения работ зависят от предполагаемого объема и как правило такие проекты сводятся к по часовой оплате и планируемым этапам реализации пакетное внедрение для заказчика это заранее определенный и более прозрачный процесс интеграции при подписании договора клиент прекрасно понимает сроки Объем услуг и стоимость такого внедрения. В договоре прописаны общие положения, права и обязанности сторон, термины и определение системы. Неотъемлемой частью договора являются приложения номер один и номер два. Приложение номер один это техническое задание, содержащее перечень услуг, стоимость и сроки и их выполнение, согласно которого будут произведены следующие этапы работ. Регистрация и настройка портала. Регистрация сотрудников на портале Распределение прав доступа и сущности в CRM Настройка режимов работы и этапов воронки продаж Настройка разделов Полей и последовательность в карточках CRM Импорт данных в CRM Настройка групп и проектов Настройка календаря компании Тестирование портала В приложении номер два к договору содержится перечень необходимых документов и данных, которые необходимо предоставить заказчику Поэтому, еще до подписания договора, заказчику важно понимать, что подразумевается «ответственное лицо» или «группа лиц» для прослеживания этапов и предоставления своевременной информации в соответствии с согласованным графиком внедрения. Стоит также понимать, что в дальнейшем начальный функционал пакетного внедрения всегда можно расширить необходимыми модулями системы bitrix 24. По мере роста компании и ее потребностей, мы интегрируем необходимые инструменты, маркетинг, сквозную аналитику, настроим бизнес-процессы, интегрируем IP-телефонию и другие необходимые инструменты. Также, для полноценного администрирования портала, мы предлагаем услуги аутсорсинга. Аутсорсинг значительно снижает затраты компании. Вам не придется расширять штат сотрудников и увеличивать фонд заработной платы, привлекая наших специалистов вы получаете возможность концентрации ресурсов на основных бизнес-процессах. По всем интересующим вопросам вы можете связаться с нами. Актуальные контакты находятся на сайте sevenlab.ru и в описании под данным видео. Спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня!